Итак, всем привет! С вами канал Мастер Про, и сегодня мы поговорим о той проблеме. У меня прошла недавно переборка мотора, и я столкнулся с одной такой проблемкой. То есть, я думаю, каждый сталкивался с такой бедой, что неожиданно, вообще не, неожиданно для себя. То есть, вы едете спокойно по дороге. Вроде все, обороты стабильные, все хорошо, и тут машина просто тупо начинает глохнуть на каком-то перекрестке. Ёбушки-воробушки! Начинают сначала ее потряхивать, а потом начинают просто-напросто глохнуть. И вы думаете, естественно, бляха, в чем проблема-то? Ну, то, после того, как ты заводишь, машина опять начинает стабильно работать. В чем же может причина случиться такой проблемы, я вам сейчас расскажу. Я сам уже сталкиваюсь с такой проблемой не в первый раз, но, если честно, уже э, давно как бы я не сталкивался. Ну, может, того, что я на машине уже, но именно на этой уже давно не ездил. Но я думаю, каждый, если столкнется с такой проблемой, имейте в виду, машина неожиданна для себя, например, вы едете, она... То начинает потряхивать, то опять нормально начинает работать, то есть обороты опять стабилизируются. Опять прокатился там до перекрестки, опять начинает потряхивать. Опять там покатался, опять стабилизируется. Опять машина заглохла. Опять ты завел и опять все в порядке. Ладно, покажу, что там может быть. А может быть вот такая вот проблема. Так, ну глянем на мой для начала чистенький 4 af мотор после переборки. И что вот такой вот у меня фильтр стоит. Обратите внимание, да? Фильтр тонкой очистки. Обращая внимание на уровень топлива, который там находится. Это как раз для тех, у которых вообще такой фильтр тонкой очистки стоит. Видим, да? Чтобы вы понимали, уровень топлива здесь должен быть приблизительно вот ниже по пальцу вот видим да то есть так вот так вот если покажу вот так вот вот она высота должна быть вот именно это показывает о том что топливный фильтр в порядке его менять не надо все все хорошо но вот в моем положении да сейчас я это вам показываю это говорит короче о том что топливный фильтр забитый и вот от того, что топливный фильтр забитый, вы сталкиваетесь именно с такой большой проблемой, что насос не может прокачать топливо, нужное для нормальной, стабильной работы мотора. То есть, что вы понимали, да, фильтр топливный именно на этой модели, на 4AF моторе, необходимо менять, если, конечно, даже топливо качественное, его требуется менять в среднем раз в полгода. То есть 6 месяцев это нормальная работа фильтра. Если в топливо говно и вы где-то на каких-го заправках заправляетесь, то конечно менять нужно раз в 3 месяца. Стоят они недорого, в среднем рублей 150 200 Я думаю, это не такая критичная сумма для того, чтобы можно было там экономить, я не знаю. Купил этих фильтров с запасом и не пари, что вообще просто. Они дешевые. <сёк> Проблем с ними особых никаких нет. Но если вы действительно надумаете покупать данные фильтра, имейте в виду, если у вас стоит топливный насос в баке, в баке, такие фильтра использовать не рекомендуется. Если вы это установили такой фильтр, на свой страх и риск это уже на ваше усмотрение. В моем же случае у меня стоит механический насос. Механический. То есть, что я имею в виду? насос у меня стоит вот он у него давление не такое как у электрического электрический развивает давление там ну там вообще больше больше 4 атмосфер он качает довольно таки мощно для того чтобы Машина работала стабильно. То есть там стоит, фор, стоят форсунки. У меня же карбюратор. Обычный карбюратор. И именно из-за этого у меня там не требуется такое давление. И этого фильтра мне вполне хватает. И чтобы вы понимали, для того, чтобы исправить эту проблему, мне сейчас просто нужно будет заменить топливный фильтр на новый. И машина будет работать как обычно хорошо. Также вы должны понимать, если вы вдруг не меняете топливный фильтр достаточно часто, именно на карбюраторной версии моей машины, имейте в виду, вы преждевременно изнашиваете ваш топливный насос. То есть он холостую маслает, он пытается это все перекачать, резинки быстрее изнашиваются и из-за этого у вас ляжет топливный насос стоимостью пятерку. Поэтому имейте это в виду. Надеюсь, кому-то информация оказалась полезная, поставь класс, подпишись на канал, также все мои ссылки на соцсети будут на Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Яндекс.Зен мой. Переходите, подписывайтесь, всех буду ждать. А так, всем спасибо за просмотр, всем пока.